Подскажите, пожалуйста, почему на часах, в том числе и при автоматической синхронизации на мобильном, постоянно спешит на 5-10 минут? Есть такой эффект. В последнее время стал очень, очень распространенный, не вы одна его подметили. Объяснение здесь кроется в следующем и мы этого объяснения уже касались, касались неоднократно и, видимо, еще разок придется на нем сакцентироваться. Просто, чтобы вы увидели, как это проявляется, вот например, в таком эффекте. Сейчас идет разделение пространств, разделение реальностей. Мы проходим все череду тестовых испытаний. Каждому предлагается своя система провокаций. Что для тебя важнее, старая реальность или та реальность, о которой ты мечтал. Потому что мечтать это одно, а получить желаемое, это совсем другое. И не каждый способен, имея первое, получить второе. То, что происходит такой переход, как раз показывает рассинхронизация с общим временем, то есть есть время одно, есть время другое. Это показатель того, что вы уже находитесь немножко в другом пространстве, оно уже даже по временной линии отстает от общего, как бы общемирового, общего, общесоциального. Обращайте внимание на эти моменты и не старайтесь подвести все к единому знаменателю, то есть синхронизироваться обратно с этой природой. А когда вы обращаете внимание на такой рассинхрон, просто отметьте себе, о, я знаю, что это, отлично, очень хорошо, моя реальность обретает обособленность от их реальности. И в этот момент осознайте, по какой причине она получает такую обособленность. В той реальности остается что-то одно, а в моей реальности остается что-то другое. И это что-то мы не будем делить на двоих, оно будет у каждого свое. Вот как только вы сконцентрируетесь, что именно в вашей реальности становится вашим, а что остается там, вот эти два фактора больше париться и взаимозаменяться не будут, а это значит, что у вас не будет необходимости в дальнейшем, когда ваши пути начнут расходиться еще дальше, притягивать себя искусственно к реальности, в которой остались те, из которой вы сейчас уходите. Вот это знак. Рассинхрон по времени это всегда знак. Ксения Евгеньевна, постоянно уже много лет меня сопровождают случайно появляющиеся зеркальные числа на часах. Понимаю, что это язык общения со мной и мне он непонятен. А это происходит чуть ли не каждый час. Посоветуйте, пожалуйста, литературу по изучению этого языка. Литературы не посоветую, но отчасти я уже упомянула коллеги только в противоположном случае. В вашем случае это наоборот. Не раз синхронизация с общим потоком времени, как у коллеги, а наоборот, ваше сознание синхронизируется с этим потоком. Вы немножко выпадаете как бы из, из него, а ваш разум пока и ментал, и внимательность говорит, что нет, надо возвращаться, возвращаться в общий поток. Поток. И вот эти вот зеркальные цифры, они как раз, их запомнить просто проще всего и менталу их увидеть проще всего и зафиксировать, что вы собственно говоря и сделали. А вот эта фиксация, это как это как квантовая запутанность. То есть, если вы назвали левый носок левым, то второй носок автоматически станет правым. То есть, если вы обратили внимание на, эти, на это время, на эти часы, вы означает, что вы принадлежите этому времени, а оно принадлежит вам. То есть вы уже с ним спарились с этим временем. А значит, вы вошли в тот поток времени, в котором существуют данные конкретные часы, данный конкретный, да, данный конкретный мобильный телефон. То есть, вот в этой материальной реальности, в этой точке сопряжения пространства и времени. Вы просто как бы себя выровняли, скорректировали свое положение своего разума относительно реальности, в которой вы материально существуете. Вот так вот у нас обычно и бывает, потому что мы очень часто, даже иногда бывает спонтанно, просто выпадаем в другую реальность, да, а разум нас возвращает и говорит, вернись, у тебя тут еще дело незаконченное.